Привет! В этом видео я расскажу тебе, как попасть на музыкальный лейбл, разберу плюсы и минусы такой авантюры и почему не стоит это делать своей целью номер один. Если тебе интересны разные аспекты музыкальной индустрии, ставь лайк и колокольчик под этим видео. Мое имя Ромакит, я делаю музыку и это рубрика Дорога рэпера. Погнали! Есть несколько основных способов, как попасть на музыкальный лейбл. Пройдемся по самым основным. Первый и самый очевидный из них – написать хит, дождаться пока он выстрелит, после чего представители лейбла сами тебя заметят и начнут предлагать контракты. Но тут есть одно но. В случае успешного старта независимой карьеры, зачем тебе чужой лейбл? Да, тебе наверняка потребуется команда, но в таком случае лучше организовать свое объединение, своих доверенных людей и продвигать тему в качестве лидера, а не наемного работника, мы же не к этому идем, мы от этого ушли. Второй способ мощный, но не обязательно гарантированный. Завести личные знакомства с представителями лейблов и пройти туда по блату. У меня самого есть такие знакомства, но опираясь на личный опыт, я чуть позже расскажу, почему этот способ не дает никаких гарантий. Третий. Записывать демки и яростно рассылать их на все возможные лейблы. Контакты многих из них можно легко найти на официальных сайтах, пабликах, ВК, Инстаграмах и так далее. Практически все они периодически ослушивают присылаемый материал и в случае заинтересованности отвечают. Есть один важный нюанс. Не нужно закидывать их откровенно некачественным материалом, иначе после пары неудачных демок они перестанут рассматривать твои заявки в принципе. Теперь о плюсах и минусах этого мероприятия. Первый довольно весомый плюс, ради которого многие затевают такую авантюру – это быстрый рост популярности и узнаваемости. Как правило, крупные лейблы уже имеют в своих рядах одного или нескольких популярных артистов, за счет чего повышают общую узнаваемость бренда. То есть лейбл – это определенно трамплин, на котором ты имеешь возможность. Хорошо и быстро взлететь на фоне чужой популярности. Второй плюс в том, что попадая на лейбл, ты автоматически обзаводишься командой профессионалов, которые будут делать за тебя всю работу по пиару, менеджменту, администрированию, продюсированию, режиссуре и так далее. Специально обученные люди будут делать с тобой записи, снимать клипы, договариваться о концертах. А тебе останется только писать музыку, петь и пожинать плоды приходящей славы. Плюс к этому тебе будут максимально доступны для фитов и наставничества другие участники лейбла. Третий и немаловажный для многих в наше время плюс – это финансирование. Не все, но многие лейблы вкладывают свои деньги в перспективных, по их мнению, музыкантов или находят спонсоров, которые делают это за них. Тебе не нужно практически ни за что платить, тебе предоставляют все технические возможности, одевают крутые бренды и повышают твою популярность. То есть, по сути, ты без крупных личных денежных вложений влетаешь в индустрию, а позже тебе начинают за это платить. Это все звучит, конечно, заманчиво и супер радужно, но... Есть ряд серьезных минусов, которые могут отбить тебе желание сотрудничать с этими организациями. Первый минус – зависимость и, как следствие, ограничение творческой свободы. Не зря разделяют два понятия – независимый артист и артист на лейбле. Дело в том, что каждая организация, в том числе и музыкальная, за редким исключением стремится получить как можно больше выгоды от своих вложений. Тебе будут указывать, что делать. Ты будешь зависеть от графиков и дедлайнов, прописанных тебе третьими людьми, и ты будешь практически вынужден делать только такой материал, который интересен лейблу, и соответствует их плану на тебя как на медийную личность. Отсюда плавно вытекает второй минус. В руководстве лейблов сидят люди, у которых не всегда хорошо с музыкальным вкусом но при этом у них свои взгляды на самобытность, на то, что хорошо, а что плохо. Известно немало случаев, когда артисты, ранее подписанные на лейблы, например, на тот же Black Star, разрывали свои контракты, после чего нелестно отзывались о том, как их эксплуатировали, унижали и заставляли писать музыку, которая им самим не нравится. О какой самореализации можно говорить в таких условиях, я не знаю. В начале этого видео я говорил о том, что у меня есть некоторые связи на лейблах. Рассказываю из личного опыта. Примерно 8-9 лет назад я познакомился с человеком, который предлагал мне помочь ему реализовать его творческие начинания, но даже не в музыке, а в видеопроизводстве. В силу некоторых обстоятельств нам этого сделать не удалось. Но вот недавно на встрече с друзьями я снова его встретил, и оказалось, что теперь он один из руководителей лейбла, который является представителем Warner Music в России. Я спросил о том, что нужно сделать, чтобы начать выпускаться от их имени. На что получил ответ, цитирую. Послушай чарты, послушай, что сейчас в трендах и сделай трек в похожем стиле. И сейчас, например, очень хорошо заходит кальянный рэп, можешь сделать что-то такое. Сделаешь, присылай, подпишем. Мне сразу не особо понравился такой подход, но желание обрести популярность в короткие сроки поначалу взяло вверх. Я сделал пару демок, опираясь не на тренды, а на то, что шло изнутри. Отправил на прослушивание и получил следующий ответ. Это интересно, конечно, в плане творчества и звучит классно, но это не коммерческий продукт. Я не знаю, кому и как его продать. После этого я в течение месяца каждый день писал новые треки и отправлял ему суммарно 16 штук. Но ответ примерно всегда был одинаковым. Ты вот что-нибудь похожее слышал в чартах? Там сейчас такого нет, сейчас такое не слушают. Я тебе говорю, сделай как там. То, что ты делаешь, звучит классно интересно, но это не коммерческий продукт, братан. Не коммерческий продукт. В итоге я отказался от этой идеи и сделал для себя пару серьезных выводов. Первый. Лейблам в первую очередь важна коммерческая составляющая в ущерб творческой. Поэтому, если тебе, как и мне, не заходит 90% того, что и попадает в чарты, и если ты пишешь музыку в определенном нишевом стиле или в андеграундном стиле, то они не будут заинтересованы в том, чтобы тебя продвигать. Второй. Связи с влиятельными людьми не обязательно сделают из тебя суперзвезду. В качестве третьего минуса стоит отметить финансовую составляющую. Да, с одной стороны тебя финансируют, а с другой регулярно забирают большую часть твоей прибыли. Условия контракта всегда индивидуальны в конкретных случаях. Но как правило, особенно на первых порах, пока лейбл отбивает все свои вложения, ты можешь получать всего пару десятков процентов от общей своей прибыли. Напиши в комментариях, о каких еще плюсах и минусах ты знаешь, а я пока что дам пару дельных советов. Не выбирай своей основной целью заключение контракта. Если ты желаешь серьезно заниматься музыкой, то делай это изначально ради творчества. Постоянно тренируйся, развивай свои навыки, ищи свою подачу, свои фишки. Независимо от того, какой путь ты выберешь, независимого артиста или на лейбле, тебе в первую очередь нужно концентрироваться на качестве своего материала. Причем я говорю не только про качество бита, сведения или записи голоса. Нужно обязательно думать об энергии, о чувствах которые ты вкладываешь в трек, о смысле истории которые ты хочешь рассказать. Слушатели не обманешь. Поэтому еще раз акцентирую внимание работы над качеством контента со всех сторон. Когда ты сделаешь что-то действительно достойное, ты привлечешь и публику, и внимание лейблов. Кстати, в других видео я рассказываю о базах музыкальной индустрии разных упражнениях для вокала, поэтому заходи на канал и черпай полезную информацию, тебе пригодится. Я надеюсь. Еще один важный совет – будь самобытным, то есть оставайся собой во что бы то ни стало. Не нужно ориентироваться на чарты, потому что мода – это переменчивое явление. Сегодня слушают одно, завтра другое. Стремись лучше к тому, чтобы задавать те самые тренды, чтобы твой стиль хотели копировать, а не наоборот. Только в таком случае ты сможешь получить уважение и настоящий успех. Если ты будешь делать музыку, которая тебе самому не нравится и которую ты бы сам не слушал, то есть очень большой риск творческого выгорания и в итоге затяжной депрессии. Это основное, что я хотел рассказать тебе о лейблах. Кстати, напиши в комментарии, какой из действующих лейблов, по твоему мнению, самый лучший и почему. Просто чисто любопытно, будет ли там хоть один раз написано Black Star. Не забудь поставить этому видео лайк, если информация оказалась для тебя полезной, и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео и мои клипы. Кстати, в феврале выходит мой следующий трек. Ну все, удачи, пока!